Здравствуйте, меня зовут Долецкая Дарья Владимировна, я врач-акушер-гинеколог, также я врач-диетолог. Мы с вами сегодня будем говорить о том, что такое правильное питание, а также о том, что такое витамины и микронутриенты. Это поможет вам знать больше о человеке и лучше об этом рассказывать. Сейчас мы поговорим о омеге-3. Что это за жирная кислота? Это ненасыщенная жирная кислота, не синтезирующаяся в нашем организме, которая должна поступать извне. Она не может синтезироваться у нас в организме под воздействием солнечного света, ну, так же, как и лунного света и других физических факторов. Извне к нам, конечно же, она поступает. Мы должны помнить про то, как полезны различные сорта рыбы, как полезно растительное нерафинированное масло. Но мы должны помнить о том, что это очень калорийные продукты. И если они присутствуют в нашем организме, в нашем рационе, поступают к нам в организм в таком количестве, чтобы снабдить нас нужными микронутриентами, мы перебираем колораж. То есть, чтобы получить достаточно омеги-3, мы должны очень калорийно питаться. А это не в наших интересах. Мы должны поддерживать нормальный вес. Каким же образом получить необходимую нам омегу-3, но сохранить правильный, не слишком высококалорийный рацион. Необходимо принимать круглый год желательно омегу-3 из внешних источников, в виде витаминных, микронутриентных препаратов. Зачем же нужна в организме омега-3? Полиненасыщенные и олигоненасыщенные жирные кислоты, к которым относятся омега-3, защищают наши сосуды, являются субстратом для производства, для того, чтобы наш организм производил. Вещества, нужные для работы иммунитета. Э, вещества простагландинового ряда, лейкопиены и козамины. То есть, чтобы работал наш иммунитет. Как работает наш иммунитет? Он борется с бактериями, вирусами, препятствует образованию раковых клеток. А еще у него есть плохие реакции, иммунопатологические реакции, аллергия. Это когда иммунитет немножко сошел с ума. Вот для того, чтобы иммунитет хорошую работу делал должным образом, а с ума не сходил, не было иммунопатологических реакций, вот для этого нужна омега-3. Очень важно ее принимать в любом возрасте. Нет какого-то возраста, когда она нужна. Это как дышать? Дышать же нужно в любом возрасте. Вот то же самое. Омега-3 – очень важный компонент нашего рациона. А, рыбий жир ну, – 2-3 грамма в день взрослому человеку оптимально, но а, как самостоятельно отмеривать рыбий жир, вот как-то его вытапливать из жирных сортов рыбы, никто не будет этого делать. Есть препараты, где доза строго определена, и... Омега-3 производства Арифлейм – то, что нужно человеку для поддержания здоровых сосудов и реакции иммунитета. Кроме того, доказано, что омега-3 очень важна и даже применяется в комплексе лечения клинических депрессий. Для хорошего настроения нужна омега-3. Это не значит, что она поможет вашим клиентам решить свои жизненные проблемы и искусственно как-то их взбодрит. Это не кофеин, это не энергетический напиток. Просто э, омега-3 помогает нашим медиаторам настроения работать без сбоев, без перебоев, так, чтобы настроение действительно принадлежало нам, а не было какой-то чужеродной реакции организма, реакции недостатка, витаминов и микронутриентов. Все привыкли думать, что рыбий жир невкусный. Так вот, омега-3 в капсулированном виде лишена этих неприятных свойств, а рыбий жир для детей производства Арифлейм имеет очень приятный лимонный привкус и никакой реакции отторжения не вызывает. Будьте здоровы!